Всем привет! Сегодня мы будем разбирать мой заказ, состоящих из двух частей. Первая часть это то, что я купила на купоны, то есть со скидкой 50% каждой продукции. вот первое, что я взяла, это вот такая вот водичка, любимая моих клиентов. У меня несколько человек берут именно эту водичку, я поделилась с ними купонами. Они мне заказали Высадовита, данного вода, называется код данной водички 3140. Вот мне заказали 4 штуки. Также, как вы видели в моих заказах, часто вот беру такой шампунь Эксперт. Мне очень нравится. И также рекомендую своим знакомым, близким, которые также у меня ее заказывают. Шампунь. Код данного шампуня 1894. Это у нас идет интенсивное укрепление. Объем 400 мл. Вот таких я взяла. 5 штук. Две штуки я взяла себе и три мне заказали. Еще взяла вот себе лак. Это уже я взяла лично для себя. Так как лаком я пользуюсь постоянно. У меня короткая спрежка. Лак мне необходим. Код данного лака 2707. Сильная фиксация. Взяла себе их. Две, две штучки еще меня очень за хорошо заказывают именно вот такой вот сухой шампунь и я дочки беру и клиенту мне заказывают очень нравится код данного шампуня так. сейчас секунду извиняюсь 2702 вот, взяла один дочери и два клиента так что, почему бы не поделиться купонами своими любимыми клиентами, когда их достаточное количество. Ну и, конечно же, я взяла средство для стирки. Кондиционер вот для белья. Утренняя свежесть. От данного кондиционера 118,51. Еще вот такой вот. У нас есть классный кондиционер тоже для белья. Розовый бархат. Код 118,55. Взяла разные ароматы, чтобы было разнообразие. И восточный пион код 118,53. Кондиционеры очень нравятся. Аромат ненавязчивый у белья, но при этом подает свежестью и различными ароматами. Также взяла такой вот порошок стиральный. Классный у нас порошок, кстати. Всем советую взять. Это у нас альпийский луга. Он универсальный как для белых, так и для цветных тканей. Подходит код данного порошка 30022. Объем 800 грамм упаковочки, но он рассчитан как на 3 килограмма обычного порошка. Расход небольшой, так как он идет концентрированный. И взяла именно для цветных тканей код. 30.021. Кстати, порошки производятся в Германии. Качество супер. И вот такой вот у нас есть классный отбеливатель для белья. Жидкий. Объем 470 мл. От 30.062. Кстати, моль можно пользоваться при стирке как белых, так и цветных тканей. И он не будет обесвечивать ткань только удаляет пятна. И для мытья посуды я взяла себе бальзам с депентенолом с ароматом клубники со сливками. Уход данного бальзама 30,092. Кстати, объем 500 миллилитров. Он у нас идет концентрированный, он разводится 1 к 4, так что данной бутылочки хватает очень надолго. Такие вот классные у нас есть средства. Еще есть вот такой вот очищающий гель для туалета 5 в одном с ароматом цитруса. Код данного геля 30293. Еще взяла себе вот такие вот витамины из новой серии. Сейчас это новинка у нас. Код данных витамин 15680. Это у нас идет биологически активная добавка к пищи иммуномодулятор, комплекс. Сзади все написано, что тут входит в составе. Также можно более подробную информацию прочитать на сайте. Взяла вот такую вот классную туалетную водичку. Зефир, она сладкая. Это взяла на подарок. Код 3088. Вот такой вот у меня классный. Получился заказ. Это первая часть. Он составляет 89 баллов. Видите? 89,34. И дальше сейчас будет вторая часть заказа на 19 баллов. В общей сложности мой заказ составляет 110 баллов. Вторую часть я уже раздала. Но в этом видео вы увидите все вместе ставьте лайки подписывайтесь мне будет очень приятно ну и конечно же смотрите вторую часть моего заказа вот такой вот у меня еще плюс к заказу небольшой дозаказ получила в подарочке такие шампуньки пакетики код данных пакетиков 780 934 Шампуньку взяла вот такой вот в подарочке мальчикам на 23 февраля. Два в одном. Шампунь-бальзам. двойное питание с аминокислотами. Технология зимняя терапия. У нас здесь питание и укрепление структуры волос. Мягко очищает и кондиционирует сила и влеск волос. Такой вот классный шампунь. Подходит для всех типов волос. Код данного шампуня 7781. Объем 250 мл. Такой вот будет классный подарочек. Для мальчиков. И, конечно... Плюс мне еще заказали такой размягчающий крем-компресс для ног из серии Экспресс Фарма. Содержит 30% мочевины, Эффективно размягчает и удаляет участки огрубевшей кожи наступных ног. Защищает кожу ног от обезвожения и пересыхания. Делает ее гладкой и нежной. Код 1696. Еще вот такой вот витаминный крем для рук с арбузом и дыней. Код данного крема 2553. Объем 75 миллилитров. Шампуньку заказали мне, два в одно. Вот здесь идет у нас и шампунь, и бальзам. Укрепление и блеск. Код 7770. Такие две шампуни заказали. Сейчас у нас в каталоге новинка. Так как я являюсь вип-консультантом, я получаю раньше остальных новинки. Если хотите также получать, обращайтесь, пишите. Я вам подскажу, как это можно сделать. Так вот новинку шампунь получила два в одном лотос, буду пробовать код данного шампуня 1354 М -м, классный аромат цветочком, прям вообще полденный, буду пробовать и вот все-таки взяла себе крапивный шампунь попробовать все на него смотрела, но ну, отзывы хорошие взяла тоже попробовать Код 2914, объем 380 миллилитров. Девушка мне заказала парфюмерный гель для душа Porto Jure. Код данного геля 8125. Кстати, гели очень классные, на теле очень долго держится аромат. Цидорант взяла по распродаже. Мурмур, за скидкой большой. 3522. Классный, вкусный, сладкий аромат. Любит сладости, вообще рекомендую. Взяла себе вот такой вот гель для интимной гигиены розовый кварц. Это тоже у нас новинка данного каталога. Код 2888. Буду пробовать. Один мне заказали, один я взяла себе. И вот такие вот у нас есть помады. Бальзам уход для губ. Они идут с оттенками. Код. 40. 837, Вот такой вот потемней. Их заказали две. И один вот такой вот посветлей. Код 4838. Вот такой вот у меня получился до заказ. На 19 баллов. И общий мой заказ составил 110 баллов. Вместе с предыдущим, который был в начале видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Всем пока!